Всем привет, друзья! Кто смотрит это видео, я хочу поделиться информацией. Я занимаюсь одним очень интересным делом. И есть очень классная тема, в которой можно за год заработать больше 100 тысяч долларов. Кто-то за год эту работу может сделать, кто-то за два, кто-то за три, кто-то за полгода, кто-то за три месяца. Давайте я вам визуально покажу, нарисую, что конкретно нужно делать, как, какую работу нужно сделать, а вы для себя оцените подойдет это вам или нет так смотрите что нужно конкретно сделать я работаю в американской компании Jeunesse global это компания сетевого маркетинга которая работает больше чем в 130 странах мира и бизнес ведется по всему миру то есть Продавать ничего не нужно, бегать с каталогами не нужно. Это очень серьезный бизнес. Маркетинг план позволяет э, выйти на пассивный серьезный доход. Что конкретно нужно сделать? Так. Давайте я напишу так вот. Так. План работы. на год. Что конкретно вот нужно вам сделать? Первое, нужно приобрести бизнес. Стоит он тысячи долларов. Я пишу здесь. Купить бизнес, который стоит тысячу долларов что в этот бизнес ходит что вы понимали у нас в компании это называется пакет амбассадор в который входит продукт на сумму тысяча американских долларов и тот кто приобрел этот э, пакет с продукцией имеет возможность получать, согласно маркетинг плана очень э, серьезные доходы. Э, ниже сейчас поясню. Покупается, приобретается этот пакет один раз в жизни. Один раз. Второе. Э, чтобы иметь. Э, что нужно дальше конкретно делать? Ваша задача э, подписать в бизнес два человека. Два человека, которые купят тоже пакет Амбассадор стоимостью 1000 долларов. Вот эту работу желательно за месяц сделать. Давайте я вам на год распишу за месяц. Третье. Чтобы получать пассивный доход, каждый из нас и ваши партнеры, их задача будет один раз в месяц сделать закупку классной продукции на сто долларов для себя один раз в месяц четвертая ваша задача контроль контроль за вашей командой э, выполнение пункта 1, пункта 2 и пункта 3. Ваши люди будут вас повторять. Чтобы вы понимали, э, визуально сейчас вот э, покажу. Э, смотрите, как это выглядит визуально. Вы зашли в бизнес, купили себе бизнес за 1000 долларов, в него входит продукт на 1000 долларов, подписали... Одного человека слева, второго справа, которые купили 1000 долларов продукции. За такую схему вы получите, э, вот вы подписали Сергея и Наташу. Э, за Сергея вам компания заплатила 250 долларов, и за Наташу вам компания заплатила тоже 250 долларов. И влево, и вправо накапливаются тоже баллы. Продукция вся э, в баллах идет. Поэтому сейчас ниже поясню. То есть за эту работу вы э, будете получать вот комиссионное вознаграждение и баллы. Смотрите, напишу, вот давайте здесь у нас э, месяц, по месяцам распишу. Э, так, э, здесь будут у нас э, новые партнеры. Здесь будет общая ваша команда. Команда. Здесь у нас будут э -э баллы. Э -э, которые от объема от товарооборота будут подниматься. Они исчисляются в CV. CV это баллы. Вот. Э -э и следующее. У нас будет вид дохода такой. Циклы. Когда цикл срабатывает, вот 300 на 600, слева-справа баллы, либо 600 на 300, разницы нет, сейчас ниже все пояснил. И стоит цикл, каждый цикл 35 американских долларов. Эти циклы могут срабатывать каждый день, несколько раз в день. Сейчас все поясню. Здесь будем считать доход. Здесь будут наши инвестиции, как и в любом бизнесе. Так, поехали дальше. Э, начинаем считать. вот. Так, э, вы пришли в бизнес, да? Э, первый месяц подписали, вот вы, первый месяц. Вот. Э, вы пришли в бизнес и подписали, вы пришли в бизнес и подписали два новых партнера. Э, команда ваша стала составлять три человека. Э, я уже выше говорил, что баллы вот вы пригласили Сергея и Наташу, получаете 500 баллов слева и 500 баллов справа. Так, э, циклы у нас в этом месяце не срабатывают, потому что 300 на 600 не хватает с другой и с одной стороны. Цикла в ноль. Доход ваш будет вот два э, раза по 250, это будет 500. Долларов инвестиции, я как сказал, начало бизнеса стоит тысячи американских долларов. Понятно, да? Считаем второй месяц. Ваши два новых партнера приведут в бизнес 4 человека, которые вам принесут по 500 баллов. Итого в вашу копилку придет тысяча э, баллов слева, 1000 баллов справа. Это все плюсуется за прошлый месяц, баллы накапливаются. Итого у вас останется, получится 1500 слева, 1500 справа. И здесь начинают срабатывать циклы, где я писал вот 300 на 600. Вот видите, они будут отсюда минусоваться. И вам будет начисляться 35 долларов. Для простого расчета каждый цикл это 900 баллов, 900 CV. У нас здесь 1500 и 1500. 3000 баллов, смотрите, берем 3000 баллов, делим на 900, и у нас э, получится количество циклов. Вот здесь 3000 делим на 900, получается три цикла. Три э, цикла э, по 900 баллов, это будет, э, смотрите, три цикла, как считается, математику вам покажу, по 900 баллов, у нас списывается 2700. У нас от 3000 списывается 2700. Остаток у нас в остатке остается 300 баллов. 300 CV. Баллы никуда не сгорают. Нам начисляется три э, цикла. три цикла по 35. Вот я писал выше. Э, вот 35. За каждый цикл 35 долларов. Нам начислит компания 105 долларов. И для того, чтобы получать весь товароборот от нижестоящих людей, которых будут подписывать вы, ваша команда, э, вот здесь, вот таким образом, вы будете получать баллы, чтобы быть всегда активным. Компания говорит, каждый из нас должен делать активность на 100 долларов. На 100 долларов это покупаем продукции для себя и пользуемся. Продукция для здоровья, молодости, э, то есть борьба со старением. Продукции очень много, кто захочет работать дам информацию о продукте посмотрите. то есть наша задача просто покупать продукт для себя и рассказывать об этом об этом людям смотрите команда четырех человек новенький на следующий месяц э, приведут вам 8 человек которые купят по пакету амбассадор и э, вам начислится вот здесь 8 по 500 тысячи баллов плюс остаток с прошлого месяца 300. Итого у вас будет 4300 CV. Делим на 900. Это будет нам количество циклов начислено. Это будет 4 цикла. 4 на 900 – 3600. 4300 отнимаем 3600. В остатке у нас остается 700 CV на следующий месяц. Все, математику я больше не буду пояснять конкретно. Просто цифры вам покажу. Четыре цикла по 35 долларов, это составит 140 долларов доход на третий месяц. И чтобы быть активным, нужно проинвести, проинвестировать себя на следующий месяц, 100 долларов купить продукцию. Четвертый месяц, здесь мы команду не посчитали, здесь у нас команда будет 7 человек уже составлять. Здесь 8 новеньких придут, 15 человек команда будет. Команда будет расти, люди будут повторять. А ваша задача просто контролировать, чтобы они выполняли пункт 1, 2, 3. Вот выше я показывал. Поехали. Четвертый месяц. 8 человек пригласят каждый по два за месяц. 16 человек, которые принесут вам по 500 баллов. Ваша команда 15 и 16 станет 31. 16 на 500 это 8000 баллов плюс 700. Итого у вас будет 8-700 баллов. 8 разделить на 900. У вас будет количество, баллов, количество циклов. Вот здесь 9. 9 умножаете на 35. Получается 315 долларов у вас. Уже пошла прибыль. 100 долларов вы инвестируете. И здесь нужно нам посчитать остаток. 900 это цикл 900 на 9, 800. 800 минус 800 минусуем 800. Остается у нас 600 CV в остатке. Вот это остаток. Понятно, да? Идем в следующий пятый месяц. пятый месяц. Ваши 16 человек приведут в команду 32 новых партнера, которые по 500 баллов принесут. Команда составит у вас уже 63 человека. 32 на 500 это 16 тысяч и 600 в остатке было. 16-600 баллов у вас делите на 900. Получаете количество циклов. Их будет 18. Умножаете на 35 это 630 долларов будет доход. 100 долларов активность. Покупаем для себя продукт. Здесь в остатке у нас будет остаток 400 баллов. Шестой месяц. 32 партнера, 64 по 2 приведут. Команда составит уже у нас 127 баллов. Здесь у нас 3 200, 32 400 баллов. 32 400 делим на 900 у нас получится 36 циклов. Умножаем на 35. Доход в месяц составит 1260. Обратите внимание, идет геометрическая прогрессия. Команда увеличивается, а мы покупаем на 100 долларов продукцию. И так дальше люди повторяют. Давайте седьмой месяц. седьмой месяц у нас придет в команду новых 128 партнеров по 500. Команда составит 255 человек. 64 тысячи у нас баллов. Остаток у нас будет здесь 100. Я пишу. 72. Прошу прощения, 71 цикл сработает. На 35 умножьте. Ваш доход составляет 2485 долларов за месяц. Чтобы дальше быть активным, на 100 долларов покупаем продукцию. Восьмой месяц э -э придет в команду 256 новых человек. Команда растет. В команде у вас будет 511 человек уже. Э они принесут вам 128 тысяч баллов. Э а это составляет 142 цикла. Умножайте на 35, это 4970 долларов. Уже хороший доход за месяц. 100 долларов активность. Девятый месяц, считаем, уже у вас эти 256 приведут по 2. 512 умножаете на 500. Команда будет ваша 1000 человек и больше уже. Они вам принесут 256 тысяч баллов товарооборот. Это у вас работает 284 цикла. И заработать вы 9940 долларов. Чтобы получать постоянно баллы и быть активным, нужно 100 долларов купить продукта. Так, 10, 10 месяц. Считаем 1024 умножаем на 500. Команда будет уже у нас 2047. Принесут они 512 тысяч баллов и 300, сработает 569 циклов, 569, умножайте на 35, я это все на калькуляторе просчитывал много раз, так, 915 долларов, так, что? можете прочитать, 19 915 долларов, и переходим к самому интересному, 11 месяц, Вашу команду придет 2048 партнеров по 500. Команда будет составлять 4000 человек. Они принесут вам 1 миллион 24 тысячи баллов 200. И у вас сработает 1138 циклов. Вы заработаете тридцать девять тысяч восемьсот тридцать дальше на сто долларов покупаете продукты и двенадцатый месяц ваша команда в вашу команду придут четыре тысячи человек девяносто шесть по пятьсот команда состоит ваша восемь тысяч сто девяносто один человек она разрастется по всему миру, потому что друзей, знакомых у людей много, у каждого, у кого-то за границей, в Америке, в Европе, компании везде работают. Они э, принесут вам 2000, ой, 2 миллиона 48 тысяч баллов, э, а это у вас работает 22, 2275 циклов, по 35, вот, по 35, э, вы заработаете 79 тысяч 625 долларов это 100 долларов нужно купить продукта итого я вот посчитал чтобы сделать эту работу э, в итоге вы получите итого э, ваши инвестиции в этот бизнес за год составят 2100 долларов это вы купите продукцию для себя а заработаете вы 159 тысяч 715 долларов. Это только по одному виду дохода. Так что а, фактически это будет еще больше, но я не стал расписывать. У компании есть 6 видов дохода. И все реально. Поймите, это не финансовая пирамида. Мы получаем деньги исключительно за товарооборот, Делаем продажу товара. Нам компания платит деньги, но фактически мы не продаем, а каждый из нас покупает этот товар для себя. И рассказав об этой возможности своим друзьям знакомым, вы сможете построить такую организацию. Кроме того, пользуясь людьми продуктами, компании по омоложению, для здоровья, они еще будут приятно удивлены, они будут рассказывать своим людям, они не смогут молчать, и на этом можно сделать очень большой бизнес». Всю продукцию компания доставляет сама, оплачиваете продукт, заказ для себя с банковской карты Visa MasterCard через интернет-магазин. Компания в Украине делает доставку из Киевского склада, Россия и страны СНГ с Московского склада, Европа из Амстердама, Америка из Орландо со склада. То есть вы здесь оплатили, вам компания сделала доставку. То есть продукт, логистику, качество товара отвечает полностью компания. Если продукт не понравился, вы можете вернуть в течение 30 дней компания вам вернет деньги. Так что разбирайтесь, вникайте. Если эта информация заинтересовала, звоните мне под этим видео будет мой телефон Skype. Я покажу, как конкретно нужно начинать, как зарегистрироваться, оплатить. И если вы горячие человек и хотите построить большую структуру, я могу вам помочь приехать в ваш город и это сделать. Желаю вам удачи. Всем пока.